В бизнесе и в этом мире инициатива всегда поощряется. Но у Бога инициатива наказуема. Если ты не слышишь голос Господа, но делаешь то, чего Он тебя не просил, не думай, что Господь похвалит тебя за это. Когда Саул ослушался повеления Господа и начал строить свое служение. Когда он проявил инициативу и сделал так как он считает правильно, то вы помните, что Господь сказал ему? Господь отверг от него царство и Саул погиб. Мой милый друг, если ты не ищешь лица Господа и не просишь, чтобы он на каждый день давал тебе указания, что тебе надо делать то твое самовольное служение, оно не спасет тебя. Ты должен каждый день исполнять волю Отца нашего Небесного. Ты должен знать, что ты должен делать. Иначе ты не сможешь наследовать жизнь вечную. Мой милый друг, для того, чтобы слышать голос Господа, тебе нужно полностью прекратить грешить. Тебе нужно жить в чистоте и святости. Мой милый друг, не трать свое время впустую. Но прекрати грешить, Найди Господа, спрашивай у него, что тебе надобно делать и исполняй волю отца нашего небесного. Да благословит вас Господь наш Иисус.